Привет, друзья! Вы на канале IT-Муравейник, и с вами Александр Артеменко. На этом канале мы учимся использовать Common Lisp, и сегодня у нас будет интересная тема для начинающих. Мы посмотрим на разные среды разработки на Common Lisp. Сейчас на экране вы видите список тех сред разработки, на которые мы будем смотреть в этом ролике. Для начала я покажу EMAX с расширением Sly. Мы будем его использовать как некий бэйзлайн, потому что на данный момент EMAX все еще является наиболее отполированной средой разработки. Пусть он и отпугивает многих новичков. Дальше мы посмотрим на Portacle, Но Portacle по сути это тот же самый Emacs, только с упакованным SBCL и заранее настроенным расширением slime. Дальше мы взглянем на VIM и его возможности. Посмотрим, что такое редактор LEM. Посмотрим на коммерческие среды разработки Lispworks и Allegro CL. Но я буду показывать их Community Edition версии, бесплатные. Ну и напоследок посмотрим на расширение для таких редакторов, как VS Code и IntelliJ IDEA. В ходе ролика я буду сравнивать эти редакторы и их расширение для работы с Common Lisp. По фичам. Фичам, важным с точки зрения интерактивной разработки на Common Lisp. Я составил целый список таких фич, которые мне необходимы. Кстати, чуть не забыл. Ссылки на все эти редакторы и их расширения вы найдете внизу в описании ролика. И там же в описании ролика есть тайм-коды, по которым вы можете перейти сразу к интересующему вас редактору. Давайте пройдемся по требованиям, которые я для себя выписал. Мне кажется, что все они важны для того, чтобы обеспечить удобную интерактивную разработку на Common Lisp. Первый пункт. Качество документации самого редактора и расширение для работы с Common Lisp. Если документации нет, то вам будет сложно разобраться, какие фичи есть и как ими пользоваться. Следующий пункт – это подсветка синтаксиса. Наверное, никто не будет спорить с тем, что в 2023 году такая штука должна работать из коробки, работать хорошо. К сожалению, не везде это так. Другая важная фича среды разработки состоит в том, что она должна подсказывать вам, какие функции, классы, методы существуют и какие у них аргументы. Навигация по коду – тоже очень важна, потому что она помогает вам переходить на описание методов, классов и функций и смотреть, как устроен код сторонних библиотек. Мне эта фича очень помогает ориентироваться и разбираться в чужом коде. Структурное редактирование кода – это еще одна классная фишка, которую мне хочется видеть в IDE для Common Lisp. В UMAX я использую расширение Lispy. И оно позволяет очень удобно оперировать сразу блоками кода. Чуть позже я покажу, как это работает. А вот эта фича, пожалуй, наиболее важна для интерактивной разработки на Common Lisp. Она позволяет вам отправить текущее определение функции, класса или метода прямо в работающий процесс и обновить его состояние на лету, на лету, на лету, на лету. Если в редакторе нет специального шотката, который позволяет делать это удобно и быстро, то таким редактором будет невозможно пользоваться эффективно. То таким редактором будет невозможно эффективно пользоваться. Встроенный REPL также необходим для эффективной работы. В нем должно быть удобно набирать команды, должен работать автокомплит и должна быть возможность ссылаться на результаты предыдущих команд. Под удаленной отладкой я тут имею в виду то, что среда разработки на ЛИСПе должна уметь подключаться к разным ЛИСП-процессам. В идеале среда разработки должна уметь подключаться и к процессам, которые работают на другом компьютере. Это позволяет удобно отлаживать процессы, запущенные на другом сервере. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной такую важную, штуку любой среды разработки как отладчик. Отладчик должен показывать стек trace. должна быть возможность переходить на файлы, соответствующие stacktrace и прямо на определение той функции, которая в stacktrace. Также должна быть возможность смотреть локальные переменные внутри каждого фрейма. Ну и конечно, отладчик должен позволять выбрать один из вариантов рестарта. Для новичков я оставлю в описании ссылку какую-нибудь статью, которая хорошо описывает исключения и рестарты в Common Lisp. Следующая фича, которую хочется видеть в IDE для Common Lisp, это инспектор объектов. Инспектор объектов должен позволять увидеть детали об объекте и также переходить на слоты объекта, углубляясь в его структуру. Также в IDE должна быть встроена возможность смотреть документацию по разным объектам, функциям, классам и методам. Ну и, конечно, так как Common Lisp предполагает использование макросов, в среде разработки должна быть возможность развернуть макрос и посмотреть, какой код получится в результате. Без этого вы не сможете эффективно отлаживать макросы. Ну и последняя фича немного перекликается с фичой про Remote Development. Ее суть в том, что среда должна позволять подключаться к разным процессам Common Lisp, независимо от их реализации. А в идеале среда разработки должна позволять подключаться сразу к нескольким Common Lisp процессам. Иногда это бывает полезно. Ладно, давайте перейдем к демонстрации разных сред разработки и начнем с ЕМАКСа. Max я запускаю с помощью Roswell командой ROS Max. Дам ей командочку nv, чтобы она запустилась в терминале. В данном демо я буду использовать расширение слай, но вы можете использовать и Slime. По фичам они несколько отличаются, но сегодня мы не будем вдаваться в подробности и в их различия. Про это я, наверное, сделаю отдельный ролик. А пока давайте посмотрим на базовые возможности и макса и слай я создам специальный тестовый файл назовем его user .lisp, и добавим в него некоторые конструкции которые помогут нам демонстрировать фичи среды разработки для начала давайте добавим определение пакета как видно у меня сразу выскакивает автокомплит который предлагает какие-то символы например deft я могу нажать Enter, и он автокомплетится. Когда я нажму сейчас перевод строки, EMAX автоматически форматирует код так, чтобы он выглядел красиво. Кроме того, как видно, у меня работает подсветка синтаксиса и подсвечиваются парные скобки. Кстати, в правом верхнем углу вы можете заметить появляющиеся буквы и символы. Это специальное приложение показывает, какие клавиши я нажимаю, чтобы вам было понятнее, что происходит в редакторе. Итак, у нас есть два определения, dev package и in package. Заметьте, что я переключаюсь между ними короткими шоткатами. Это как раз работает плагин Lispy. Давайте я сделаю еще одно окно, в котором будет видно REPL, и мы создадим этот пакет Playground. Вот наш Ripple. Теперь мне нужно нажать шоткат Ctrl-C, Ctrl-C, и внизу экрана видно, что функция скомпилирована и выполнена. Это значит, что пакет Playground создан в нашем Lisp образе его можно найти. Вот я его нашел. И в Emacs есть еще один шоткат, который позволяет мне быстро переключить Ripple на текущий пакет, соответствующий тому файлу, который я редактирую. Дальше продолжим добавлять наше тестовое описание объектов. Сначала я хочу определить какой-нибудь класс. Достаточно простой, но такой, на котором можно будет демонстрировать инспектор. Я ввел описание узла графа. Нажал шуткат снова, Ctrl-C, Ctrl-C. И теперь можно попробовать сделать инстанс такого объекта. Давайте добавим метод, который будет выводить на экран имя узла вместо вот этого некрасивого айдишника. Вот я никогда не могу запомнить название макроса, которое помогает Определять такие print-методы. Зато в фазе автокомплит, которая есть в слай, здесь очень помогает. Я помню, что там что-то print, unreadable, вот он этот метод. Видите, как работает фазе completion? Он жирным подсвечивает те куски текста, которые я ввел вручную. Все. Теперь у нас есть метод, который будет печатать объект с помощью шотката Ctrl-C, Ctrl-C. Я уже отправил его в Lisp. И теперь мы можем обратиться к результату предыдущей команды с помощью спецсимвола звездочка. И он снова выведется на экран, но на этот раз уже с именем. Это все еще тот же объект. Давайте определим функцию, которая создает Граф. То есть она принимает и мертвые ноды, и дочерние ноды. И рекурсивно себя вызывает. загрузим эту функцию и попробуем ее вызвать. Вот хороший момент, когда можно посмотреть на то, как выглядит отладчик в EMAX. Он показывает backtrace, где можно раскрыть каждый фрейм, посмотреть локальные переменные, также можно нажать Option и точку, чтобы перейти на описание функции. Например, вот я зашел внутрь слинка. Это такой пакет, который использует расширение слай. И можно вернуться обратно. Итого нам отладчик показывает проблему которая заключается в том, что я пытаюсь вызвать apply и вторым элементом передаю не список, а просто переменную bar, строку. У Emacs есть шуткат для отладчика. И если я нажму сейчас кнопку A, то вызовется restart abort. Это очень удобно. Предлагаю исправить ошибку. Все, что нам нужно, это убедиться в том, что вот эта переменная child, которая передается в Apply, на самом деле список. Сейчас я покажу, как работает структурное редактирование с помощью Lispy. Например, у меня курсор сейчас на слове child. У меня курсор сейчас на слове child. Я нажму шуткат. Option M и выделится весь символ. Дальше я могу нажать скобку и выделенное будет обрамлено скобками. Добавим сюда вызов функции Ensure List. Я не помню в каком она пакете и в фазе completion, которая есть в слай, любезно подсказывает мне, что эта функция есть в UIOP. И, кстати, она есть, как видите, и в некоторых других пакетах. Возможно, кому-то будет удобнее использовать Ensure List, который есть в самом SBCL. Итак, ошибка исправлена. Снова жмем Ctrl-C, Ctrl-C. С помощью шотката я сейчас переключился на REPL. Снова пытаюсь создать граф. Он создался, и давайте посмотрим, как работает инспектор. В репли я могу на любой объект навести курсор, нажать Enter, и откроется вот такой инспектор. Он показывает нам объект Node, его слоты. Сейчас я на слоте Children, и тут видно, что слот Children содержит список из двух подузлов – бар и baz. Я могу перейти на список и дальше углубляться внутрь. И если я нажимаю кнопку L, то возвращаюсь назад в инспекторе. Так можно ходить зад-вперед и исследовать структуры данных. Это очень удобно, когда вы дебажите состояние вашего лист образа А сейчас еще немного магии структурного редактирования. Например, в Емаксе с помощью шотката я могу перемещаться на более высокий уровень и выделять форму, которая охватывает мою текущую форму. Сейчас я выделил форму, которая вызывает Apply. Также я могу с помощью шотката продвинуть эту форму на уровень выше. И она заменит собой свою родительскую форму. Например, сейчас я уничтожу цикл Loop. Также в один шуткат я могу выделить эту форму, снова обрамить ее кавычками и написать здесь новую конструкцию. Я хочу заменить этот луп на UIOP while collecting. Это макрос, который позволит нам сейчас продемонстрировать раскрытие макросов. И нам нужно вызвать collect child. Я вызвал collect child. Мне нужно сделать do list child children. Вот так. Кстати, заметили, как и Макс мне подсказывал в каких местах компилятор вывел ворнинги. Когда у меня тут не было дулист, и я сделал компиляцию, то, во-первых, Emacs внизу пишет, что есть один ворнинг, а еще он подсвечивает ту форму, для которой компилятор выдал ворнинг. Если я нажму Option N, то он подсветит это еще раз, и внизу выведет ошибку от компилятора. Что переменная Child не определена. Итак, вернемся к нашему макросу while collecting. Если я переведу курсор на эту форму и нажму Ctrl-C-Enter, то Emacs откроет мне раскрытие этого макроса в отдельном окне. И тут я могу увидеть, во что этот макрос раскрывается что он использует внутри, конструкцию FLET с временной функцией Collect Child, которая пушит свой аргумент в специальный список. В этом же окне я могу дополнительно нажимать Ctrl-C на разных макросах, раскрытие которых мне интересно. И в этом случае Emacs будет раскрывать их далее. Например, дулист раскрывается вот в такой блок. Теперь взглянем на то, как и Макс отображает документацию к символам. Например, я хочу узнать, что такое макрос WhileCollecting. Я могу нажать шоткат Ctrl-C, Ctrl-D, Ctrl-D, и Макс откроет отдельное окно, в котором будет описание макроса. Тут будут видны его параметры, также видно docstring с примером, и видно в каком файле этот макрос определен. Посмотрим еще на одно из требований, которые у меня были выписаны в список, такое как Remote Development – это возможность подключаться к внешнему процессу. Давайте запустим отдельный процесс. Я запущу ROS REPL. Это, кстати, внешняя команда по отношению к ROSWELL, но она дает более удобный REPL для самого ROSWELL с автокомплитом. Здесь я загружу SLING. SLING – это серверная часть расширения SLI для IMAX. Обратили внимание, как классно подсвечивает код этот Apple. Теперь нам надо стартануть сервер Slink. Я говорю команду create server. Говорю, что нужно запустить ее на порту, но пусть будет 5100. Все, Slink запущен. Теперь вернемся в наш Emacs И здесь можно дать команду connect. Она позволяет подключаться к любому хосту, на котором запущен Sling. Достаточно указать имя хоста и порт. Указываем наш порт 5100. И подключаемся к другому процессу. Здесь процесс вывел Какие-то сообщения и ворнинги, потому что Sling загружал дополнительное расширение. Теперь давайте посмотрим на список подключений в слай. Тут видно, что сейчас Emacs поддерживает соединение с двумя версиями SBCL на разных портах. Вот эту версию я запустил автоматически, когда стартовал слайд. А вот эту версию SBCL я запустил вручную, только что на порту 5100. Таким образом, слайд позволяет работать одновременно с несколькими LISP-образами. Я могу видеть и один REPL, и второй. Кроме того, так можем подключаться к разным реализациям Common Lisp. Пожалуй это все фичи EMAX, которые нам потребуются для сравнения. Давайте взглянем на то, что такое Portacle. Portakel сразу на старте запускает Slime и Lisp. Вообще дистрибутив Portacle это такой преднастроенный Emacs. Вместе с SBCL, то есть он сразу готов к работе. Я запускаю его и получаю рабочую среду. Кроме того, портал автоматически запускается в графическом режиме. И для новичков это может быть полезно, потому что сверху есть меню, в котором можно натыкать разные команды. Например, здесь есть отдельное меню для слайм, в котором куча всего полезного. Есть отдельное меню для репла, меню, которое называется Lisp. Давайте попробуем загрузить сюда файл, который я сделал для демонстрации возможностей сред разработки. Вот файл, подсветка работает. Также тут полагаю, по умолчанию, активирован режим Paredit. Честно говоря, не помню шуткатов. Но он тоже должен позволять структуру наредактировать код. Проверим, работает ли тут шоткат Ctrl-C, Ctrl-C. Да, компиляция формы прошла успешно. Сейчас я откомпилирую все формы. Ворнингов нет. Ну, то есть, portical это такая собранная коробочка, в которой есть сразу Lisp и макс, и все настроено так, чтобы работать из коробки. Наверное, это будет удобно начинающим. Единственное это то, что здесь довольно старая версия слайма и SBCL. Посмотрим, что за версия SBCL тут. Автокомплит подсказывает мне что можно использовать в функцию list Implementation Version. И тут SBCL 2.0.0. Хотя сейчас последнее 2.3.2. Сейчас я попробую вызвать ошибку создания графа, чтобы посмотреть, как будет выглядеть инспектор объектов и инспектор стек trace как видно внизу и макс из портокал показывает сигнатуру функции выполним функцию портокал показывает нам возможны рестарты ну по сути это работает точно так же как мы видели в слай потому что Слайм и слай они очень друг на друга похожи. Тут точно так же можно смотреть переменные в каждом трейсе или открыть инспектор. Ладно, я исправлю эту ошибку. Давайте сделаем наш граф. Вызовем снова функцию. На этот раз вернулась нода. Но вот Ripple работает чуть иначе в слай-слайме. Например, здесь Enter на объекте не позволяет мне посмотреть его в инспекторе. Это все потому, что в слайме и слай чуть иначе устроены представления объектов. В слайме это каждый объект, это некоторая презентация объекта. И здесь есть отдельное меню, Presentations, которое описывает действия, которые мы можем совершить с этим объектом в REPL. Например, мы можем сделать Inspect или Describe. Describe просто показывает содержимое объекта и слоты. Это не интерактивный режим. А если мы сделаем Presentations Inspect, то откроется инспектор, как в общем и в слайме. Здесь тоже можно смотреть на содержимое слотов. То есть, как видите, тут, в принципе, все работает довольно неплохо, за исключением, конечно, того, что слайм очень старый, и, например, у меня не получилось из портокал подключиться к внешнему лист-процессу, который использует более свежую версию слайма. Это может быть проблемой, но я думаю, что новичкам вполне хватит того, что дает портокал. Теперь давайте перейдем к следующему редактору. Следующая среда разработки, на которую я хочу посмотреть, это Vim и плагин Slim. Давайте откроем наш файл user.lisp. И теперь с помощью шотката, запятая C, можно заставить Vim стартануть с BCL, с плагином, и Vim открыл в, одном, в одной части окна Ripple, а в другой части окна остался файл user .lisp. Чтобы отправить в Lisp образ топ-левел форму, плагин Slimf использует шоткат .d. Видно, что в Ripple создался Package Playground. Дальше я могу пройтись по всем формам и сделать на них Eval. Посмотрим, как работает автокомплит в Vime. Я просто нажимаю Tab, включается Completion и начинает подсказывать мне варианты подстановок. Все вроде работает. Теперь давайте взглянем на то, каким образом Vim выведет сообщение об ошибке. Я поправлю здесь вызов Майк-графа, так чтобы снова вызывался child, как есть. Ой, комментирование приводит к тому, что комментируются все закрывающиеся скобки. В сравнении с EMAX это очень неудобно. Потому что это ломает мне форматирование файла. Вообще структура на редактирование тут должно работать, потому что плагин Slim включает в себя еще и расширение по Reddit для Vima. Но просто оно мне непривычно. А так, структура на редактирование тут тоже должно работать. Закомментируем эту часть. Снова отправим функцию в репл странно почему у меня не получается переключить текущий пакет наверное для этого какой-то должен быть шуткат. сейчас раскопаем ура нашел шоткат который переключает текущий пакет это запятая g Вот я переключился на Playground. Немного неудобно то, что в репле тоже есть эти вимовские режимы Normal и Insert. После Emacs это непривычно. Автокомплит работает и в репле, это хорошо. Сделаем рутовую ноду с child, bar и Blah. Тут Vim выдает какое-то странное предупреждение о том, что modifiable is off. Я так и не нашел, как это отключить. Но если нажать Enter, то открывается окно отладчика. Тут видны рестарты и backtrace. Enter на фрейме открывает его и показывает локальные переменные. Так мы можем смотреть, что происходит. Хотя выглядит это, на мой взгляд, довольно странно. Локальные переменные окружены вот этими фигурными скобками. Видимо, по-другому в Vime интерфейс нормальный нельзя сделать. Хорошо, посмотрим, можно ли открыть инспектор. Просто Enter на переменной ничего не дает. Но я раскопал в документации, что есть шоткат, запятая и, и он вызывает инспектор. Только инспектор почему-то ищет переменную бар, а не показывает мне весь список. Хорошо, вызовем аборт. Аборт вернул меня обратно на бэктрейс, в котором все свернуто. Смотрим снова. Я хочу посмотреть состояние переменной children в этом фрейме. Жмем запятая и... О, теперь переменная отобразилась. Оказывается, надо наводить на ее имя, а не назначение. Как выйти из инспектора? Для этого есть специальная кнопка. Пока нажму здесь аборт и поправлю код обратно на рабочую версию. Давайте посмотрим, как Vim раскрывает макросы. Чтобы раскрыть макрос, нужно нажать шуткат «запятая 1». И вот прямо в репле появляется раскрытие макроса. Выглядит это, конечно, не очень удобно. Давайте попробуем, получится ли здесь раскрыть дальше «ду-лист». Снова жму «запятая 1». И у нас раскрылся именно блок, относящийся к дулисту. То есть так удобно, как сделано в Емаксе, e тут не получается. Раскрывается только внутренняя часть. Это, конечно, неудобно, но жить с этим можно. Теперь давайте посмотрим, как работает подсказка по документации. Допустим, мы хотим посмотреть документацию на вот этот макрос While Collecting. Нажимаем опять шоткат, запятая S, и Vim показывает окно с документацией, где в принципе тоже, как и в Emax, видно параметры макроса и его докстринг. В целом вполне достойно. Кроме того, в Vim плагине есть еще некоторые возможности. Например, тут есть cross-references. То есть можно по функции узнать, кто ее вызывает или кого вызывает она. Скажем, мы хотим узнать, кто вызывает функцию makeGraph. Нажимаем запятая xc. Внизу появляется сообщение who calls, дальше имя функции. Жмем Enter. Ждем, пока Vim что-то сделает, и ничего не происходит. Интересно, непонятно, как это работает. Может быть, нужно так сделать? Окей. И что окей? А, он выводит в Ripple информацию о том, что у него нет информации о том, кто вызывает MakeGraph. Хорошо, давайте посмотрим, кто раскрывает макрос While Collecting. Для этого есть другой шоткат, запятая XM, Who Macro is Expand UI Collecting. И тоже ничего не находится. А нет, просто нужно было вводить имя символы как есть. И теперь прямо в репле у нас есть список функций и файлов, в которых раскрывается Macroswile Collecting. В целом у плагина Quimu есть еще некоторые фичи, которые могут быть довольно полезны. Это браузер текущих потоков, и там есть возможность прервать какой-либо поток и посмотреть отладчиком его бэктрейс. А также есть поддержка профайлинга. Сейчас не будем вдаваться в подробности про то, как это работает. Но в целом для тех, кто привык к Vim, можно вполне рекомендовать плагин Slimf для работы с CommonLisp. Новичкам же я не советую. Vim слишком необычен. Пожалуй, еще даже более неудобен, чем и Max. Давайте перейдем к следующему редактору который я хочу показать, это LEM. LEM – это сокращение от Lisp Emacs. То есть LEM – это такой редактор, который некоторым образом похож на Emacs, но написан целиком на Common Lisp. И он очень хорошо интегрирован с Common Lisp. Сам редактор можно расширять, с помощью кода на Common Lisp. Давайте запустим его. Вот так выглядит пустой лем. В нем можно дать команду start Lisp Ripple. и лем откроет Ripple, подключенный прямо к самому редактору. Вот он у нас Ripple. Можем посмотреть. версию Lispa 2.2.2 и это наверное SBCL да, это у нас SBCL кстати заметьте автодополнение в REPL работает прекрасно я нажимаю tab и выскакивает поп -ап. также здесь есть специальный шоткат для просмотра документации по функции или классу. Возникает попап, ап который предлагает ввести имя символа, и туда подставлено имя текущего символа. Или открывает нам такое вспомогательное окно, в котором есть вся документация, лямбда-лист, все, как мы привыкли в Emacs. Хорошо, попробуем открыть наш... Файл с тестовым кодом, user.lisp. В отличие от Emax, LEM в последних версиях показывает input прямо посередине окна, и некоторых это раздражает. Я не знаю, можно ли это как-то настроить, но мне, в принципе, ок с этим жить. Итак, вот у нас тестовый код. Как видите, подсветка синтаксиса здесь работает. В леме немножко похуже история с темами, тем не менее я для себя, тем не менее я для себя сделал расширение, которое дает Solarize-тему для лема, Хотя цвета вот в этом терминале конкретно у меня выглядят несколько странновато. Итак, у нас есть код, у нас есть трепл, привычный шоткат Ctrl-C, Ctrl-C. Компилируют текущую форму. Последняя версия Лема показывает предупреждение прямо под курсором. Это немного тоже непривычно. Также у нас тут есть перемещение с учетом структурного редактирования кода. Но для структурного редактирования кода здесь есть модуль PRED, но я так привык к лиспай и для лема LISPY нет. Поэтому я на базе Pareddita сделал свое расширение, которое называется Pareto, и оно пытается эмулировать те шоткаты, которые есть в LISPY. Например, с помощью кнопки D я переключаюсь между э, противоположными скобками. Давайте заевалим весь код. Вот у нас все функции заевалены. Вернемся в REPL и попробуем что-нибудь выполнить. Как-то он немножечко странно выводит output команд. Ripple остался вверху. А принты от компилятора оказались внизу. Введу значение 1, чтобы от этого избавиться. Сделаем так make. А, нам нужно перейти сначала в package. Play Ground. И теперь в этом пэккедже создадим граф. Автокомплит нам любезно подсказывает имя функции. Когда я ввожу пробел, сразу под курсором появляется сигнатура функции. Это, кстати, гораздо удобнее, чем в EMAX. EMAX показывает внизу в строке состояния сигнатуру, а здесь вылезает такой попапчик с автокомплитом. По сигнатуре мне это прям очень нравится и текущий параметр подсвечен это вообще круто сделаем root фу, bar вот в отличие от слай время нельзя навести курсор на результат из репла и нажать enter он этого делать не позволяет но можно например если нам нужно проинспектировать объект, можно вызвать инспектор, Ctrl-C и большое. Появляется попап, который предлагает поинспектить какое-то значение. И сюда можно ввести звездочку, которая соответствует предыдущему результату в репли. Вот окно инспектора. В принципе, так же как и Emax, он похожим образом показывает все слоты объекта. Можно перейти на значение в слоте и дальше углубиться как-то в структуру данных. Кнопка L возвращает нас назад. Кнопка Q выходит из инспектора. Давайте теперь посмотрим, как выглядят трейсбеки. Добавим сюда ошибку. Закомментируем код. Теперь у нас эта функция содержит ошибку. Я вернусь в REPL и попробую снова вызвать снова вызвать MyGraph. Теперь выскочил такой экран отладчика. В нем есть трейсбэк, рестарты, само сообщение об ошибке, разумеется. Можно раскрыть трейсбэк, посмотреть его в глубину. Если нажать на каждый этим, то появляются локальные переменные. Ну и, соответственно, нажав на какую-то переменную, можно увидеть ее в инспекторе. Ладно, я исправлю ошибку. Теперь давайте посмотрим, как лем раскрывает макросы. Вот этот макрос, while collecting, который мы смотрели раньше в EMAX и Vime. Точно так же, как в EMAX, с Лемом можно нажать шуткат «Ctrl-C», «Enter», и Лем раскрывает наш макрос. Ох, что-то здесь с цветовой схемой. Лем раскрывает макрос, показывая сверху окно, где макрос раскрыт. Внутри есть макрос «Do List», точно так же, как в EMAX, можно еще раз нажать «Ctrl-C», «Enter», и лем раскрывает этот блок внутри макроса Collect, что довольно удобно. Неудобно только то, что окно занимает ровно половину экрана, и я не знаю, как сделать его больше. Кнопка Q выходит из этого окна. Кстати, если вы решите попробовать лем, то в нем есть несколько полезных команд. Команды вызываются сочетанием Meta X, Появляется окно для ввода команды посередине экрана. И тут можно ввести команду. Например, Describe. Автокомплит также по табу работает. Есть три полезных команды. Describe Mode описывает текущий режим. Как в EMAXе время поддерживаются разные режимы. Describe Bindings описывает все кей-биндинги. Например, если вам нужна какая-то команда и хочется узнать, есть ли для нее шоткат, можно выбрать вот этот describe bindings, нажать Enter, и тут будут разного рода кей-биндинги, которые доступны в текущем режиме. Например, если нам нужна команда для вызова инспектора, то мы можем нажать Ctrl-S, inspect, найти команду lisp-inspect, и вот для нее будет шоткат. Все просто. Помимо того, лиспа, на базе которого работает сам редактор LEM, из него можно подключиться к любому другому LISP-процессу, который использует Swank сервер Для этого есть команда slime-connect. Давайте попробуем законектиться к тестовому процессу. Я открою его в соседней вкладке. Вот у нас есть отдельный процесс, в котором сванк запущен под SBCL 2.2.4. Давайте попробуем к нему подключиться из лема. Идем в лем, делаем слайм connect, localhost, а порт укажем тот, который там указан был в сванке. Где же наш репл? В репле изменился изменилось имя пакета. Похоже, Лем переподключился к другому процессу. Давайте это проверим. И действительно, теперь у нас Лем подключен к SBCL 224. А оригинальный репл самого Лема имел версию 222. И пакета Playground тут тоже быть уже не должно. Его просто нет. Похоже, что в LEM не может быть одновременно запущено несколько реплов, это может быть в каких-то случаях неудобно. Кстати, если заинтересовали мои расширение для LEM, то ссылки на них вы найдете внизу в описании ролика. Ну а теперь давайте перейдем к следующему IDE, и это будет LispWorks. Следующий редактор, который я хочу показать, это LispWorks. В данном случае на экране у меня Personal Edition. Personal Edition имеет некоторые довольно серьезные ограничения. Например, вы не можете использовать его для создания каких-то больших программ, потому что он ограничен по памяти примерно 200 мегабайтами. Кроме того, LispWorks Personal Edition работает лишь в течение четырех часов, а потом принудительно завершает сам себя. И из него нельзя создавать запускаемые файлы. Но для каких-то небольших экспериментов с Common Lisp он вполне себе может быть использован. Тем более, что из коробки он сразу представляет собой работающую IDE со встроенным Common Lisp. -ом. Собственно, сам этот IDE и написан на Common Lisp. Так что Lispworks можно конфигурировать прямо на Common Lisp. В данном случае у меня запущен редактор в своем первозданном виде без каких-либо дополнений. Но у меня есть для него специальное расширение, которое добавляет цветовые темы и добавляет некое подобие ParEdit или Lispy. Ссылки на эти проекты я оставлю внизу в описании. А сейчас давайте посмотрим, как LispWorks справится с нашим тестовым проектиком. Заранее прошу прощения за то, что все так мелко. К сожалению, я не нашел легкого способа сделать все шрифты в LispWorks крупнее. LispWorks открывает каждый инструмент в своем отдельном окне. В данном случае у меня открыт листинер. Листинер в терминах LispWorks а это REPL. То есть у меня здесь классический Common Lisp REPL. В нем работает автокомплит. Например, я могу сменить директорию на директорию нашего тестового проекта. Нажав Tab, я вижу, что мне LispWorks дополняет название функции. К сожалению, для имен файлов это не работает. А в EMAX у меня работает и для названия файлов. Вот я в нашем плейграунде. Давайте откроем файл user Lisp и попробуем сделать eval на его топ level формы. Команда meta-x, meta-f позволяет открыть файл. Внизу есть строка, как подсказывающая путь до этого файла. Я открываю user.lisp, LispWorks видит, что в файле определен какой-то пакет и предлагает его завести. Не знаю даже, согласится или нет. Давайте нажмем Yes. Отдельное окно открылось у меня на втором мониторе. Похоже, что LispWorks не очень дружит с конфигурациями, где больше одного монитора, так что мне придется перетаскивать. Жаль, что все так мелко, и нет нормального способа сделать этот шрифт крупнее. В окне с редактором у Lispworks есть несколько табов. Это, собственно, сам текст, какой-то output, список буферов. Тут система примерно как в EMAX. На самом деле редактор Lispworks — это форкнутый когда-то редактор Hemlock. Heplock — это такой э, Emacs-like редактор, написанный на Common Lisp. Так вот, здесь есть список буферов, также есть какие-то определения. Tab с определениями содержит э, ссылки на функции, классы и методы, которые описаны в текущем текстовом файле. Есть тут таб, который перечисляет измененные формы. То есть если мы редактируем какую-то функцию, то она здесь появится. И еще какой-то таб Edit Definition. Не знаю, что здесь. Но давайте попробуем сделать eval на наш Package Playground. Я жму сочетание Ctrl-C, Ctrl-C. Оно почему-то не работает. Давайте посмотрим список команд. Uh, у LispWorks есть меню, через которое мы можем вызвать Command лист. Список команд появился. Попробуем найти тут команду для uh, того, чтобы сделать eval на форму. Evaluate Define Meta Control X Тут немножко сочетания отличаются от того, что есть в EMAX. Перетащу это окно сюда, чтобы не мешало. Вернусь в редактор, жмем, значит, Ctrl-Option-X. И forks перекидывает нас вывод на табе Output. Тут есть какой-то warning, Он пишет про то, что DevPackage используется для того, чтобы модифицировать э, пакет, уже существующий. Хорошо, определим класс. Внизу под окном редактора LispWorks пишет, что он успешно сделал eval на эту форму. Сделаем eval на print object и на make graph. Так, теперь внизу показана ошибка, что reader не может найти пакет ui-op. Этот пакет входит в состав ASDF. По умолчанию ListFork загружается без ASDF. И чтобы его включить, нам нужно перейти в REPL и сделать здесь команду require-ASDF. Теперь UiOp должен быть доступен. Попробуем снова Ctrl-Meta-X. И теперь функция MyGraph тоже скомпилировалась. Сейчас я нашел команду в списке команд. Set Buffer Package. Дважды кликнул на нее, и она добавилась в какое-то меню. Похоже, она добавилась в верхнее меню с командами. Вот, видите, появился здесь пункт. Set Buffer Package. Это довольно удобно. То есть я могу набирать себе команды, как бы добавляя их в избранное. Теперь, находясь в этом буфере, попробуем кликнуть на этот Set Buffer Package. Она делает немного не то, что я ожидал. Я надеялся, что в листенере изменится пакет. А что если сделать эту команду в листинере и ввести здесь Playground? Ничего не произошло. Странно. Надо смотреть документацию. Кстати, документацию здесь можно искать через... Меню Help. Дальше есть ссылки на разные мануалы, которые открываются в браузере. Тут есть мануалы по самому IDE, по языку, по графическому интерфейсу. Много разных мануалов. Их полезно поизучать. Есть отдельный поиск примеров, который входит в комплект IDE. Позже посмотрим, что за примеры там. Есть поиск просто по символам. По инструментам ладно переключусь в наш package playground вот он в пакетже. давайте пройдемся по стандартному сценарию которым мы оценивали предыдущие идеи я хочу создать граф из нескольких нот создадим граф у него будет root, full и bar. Вот создался граф. Кликнуть на него и вызвать инспектор не получается. Ни с какими из сочетаний клавиш. А нет, control-click открывает меню и можно сделать market object inspect. Это открывает еще одно окно, вот такое окно инспектора, где можно посмотреть на атрибуты объекта. Если я кликаю, то открывается еще отдельный таб со значениями из этого атрибута. И есть кнопочки для перемещения на предыдущие или последующие результаты инспекции. Закрою пока инспектор. То есть инспектор нормально работает, как ожидается. Можно сослаться на предыдущий объект в репле. Попробуем, как работает отладчик. Я сейчас внесу здесь изменения. Кстати, заметьте, редактор работает ужасно. Я делаю Enter. И мне нужно нажать Tab для того, чтобы... Код выровнялся в соответствии с правилами выравнивания CommonLisp. Сделаем здесь Child. Посмотрим, как сработает комментирование. Комментирование нам портит опять все, как и в Vime и в Leme. То есть оно не учитывает, не сохраняет парность скобок. Поэтому мне придется вручную сделать вот так. Довольно много телодвижений по сравнению с Emax, где структурное редактирование кода работает просто шикарно. Итак, сделали изменения, которые вносит баг. Теперь я скомпилирую эту функцию. Попробую снова сделать граф. Во, случилась ошибка. Предлагает какие-то пути для того, чтобы показать бэктрейс. Но здесь бэктрейс отображается в текстовом виде. Для того, чтобы вызвать графический отладчик, приходится делать отдельно, вызывать команду start-guia-debugger. Я ее вызвал. Опять она у меня открылась на соседнем дисплее зачем-то. Что-то много окон стало. Сейчас я их немножечко подвигаю. Здесь у нас отладчик. Команды пока закрою. Репл, чуть, ну, редактор перенесу вправо. Вот так. Итак, графический отладчик. Что тут есть? Тут есть backtrace, который можно раскрывать и смотреть локальные переменные. Вот у нас переменные, которые внутри функции makegraph. Можно вызвать контекстное меню и через контекстное меню, например, посмотреть документацию на функцию. Если выбрать Find Source, то откроется окно редактора, где можно отредактировать функцию. Также можно с помощью двойного клика вызвать инспектор на, любом из, на любой из локальных переменных. В общем-то, отладчик работает довольно хорошо. Кроме того, тут есть возможность вызывать рестарты. Но в данном случае рестарт всего один. Можно вернуться на главный уровень репла, прервав отладку. Но если программа предлагает много рестартов, то здесь будет целый список. Вызовем рестарт отладчик интерактивный сразу исчезает и мы возвращаемся в REPL на главный верхний уровень исправлю ошибку обратно снова сделаем ивал теперь наш граф работает теперь давайте посмотрим как работает навигация по коду к примеру, если я хочу посмотреть как устроен макрос while collecting, я попробую нажать option точка. Lisporks внизу показывает название символа. Я просто нажму enter. Но он пишет красное предупреждение, что источник, исходник этого макроса не может быть найден. Возможно, это потому, что макрос внутри ASDF который вкомпилирован в сам LispWorks. Давайте попробуем загрузить какую-нибудь библиотеку и поисследовать ее. Для того, чтобы загрузить библиотеку, нам надо сначала вручную загрузить в LispWorks QuickLisp, потому что из коробки он не поддерживается. Что, конечно, странно для IDE в 2023 году. Загрузим QuickLisp. Кстати, вручную это делать совсем не обязательно, по крайней мере для всех LispWorks, отличных от Personal Edition. Personal Edition не умеет загружать автоматически конфиг после старта. Но, к примеру, у меня есть хобби-редакция, купленная за деньги, и она прекрасно умеет загружать файл инициализации, в котором уже есть подгрузка QuickLisp, установка цветовой схемы и включение разных расширений. Сейчас я загрузил QuickList вручную. Теперь у нас должна быть возможность загрузить какую-нибудь библиотечку. Давайте для примера загрузим Александрию. Вот Александрия загружена. Теперь внутри пакета Выберем какой-нибудь символ. Например, as Теперь я нажму Option. Точка". Внизу под реплом LisPorks предлагает ввести имя символа или использовать по умолчанию ASOC value. Я просто нажму Enter и откроется в редакторе файл, в котором определен ASOC value. Но странно, что редактор не открылся именно на функции AssocValue, я а просто открыл мне файл, который довольно большой. Можно попробовать найти поиском AssocValue. Возможно, дело в том, что здесь используется какой-то макрос, который определяет эту функцию. Ладно, давайте посмотрим, как раскрываются макросы. Я перейду обратно на свой буфер User. Lisp. И как и в предыдущих редакторах, мы попробуем раскрыть макрос while collecting. Интересно, работает ли тут шоткат Ctrl X Enter, как в emax mm. Нет, не работает. Давайте поищем команду в списке команд. Я открываю display command list. Пишу тут макро expand. Mm. Шуткат называется Ctrl-Shift-M, Macro-Expand-Form. Что? Нажмем Ctrl-Shift-M. Редактор переключился на вкладку Output, и здесь показывает нам, во что раскроется макрос. Если я нажму на дулисте, еще раз, Ctrl-Shift-M, то он также в output выводит раскрытие именно этого макроса. То есть он не показывает, как EMAX один раскрытый макрос внутри другого. Хотя в списке команд есть какая-то команда stepper macro expand. Интересно, что она обозначает. Давайте попробуем ее вызвать. Я добавил ее в меню, появилась здесь звездочка. Перехожу снова в редактор на наш макрос while collecting, выбираю команду stepper macro expand. Ничего не происходит. Возможно, это команда для чего-то другого. В ее описании написано, что она запускается внутри степера. Что такое степер? Есть ли какие-нибудь команды про степер? Нет, ничего непонятно, надо читать документацию. Чуть раньше я говорил, что в редакторе тут несколько табов. И вот, например, таб Changed Forms. Если мы откроем его, то тут будет видно, что мы изменяли определение функции MakeGraph. Это довольно удобно, когда вы работаете с большим количеством файлов, и определений внутри файлов, то есть таким образом можно быстренько посмотреть, какие из определений менялись и перейти к ним. По-моему прикольная фича. Ранее я говорил про то, что здесь есть отдельное меню Help для поиска мануалов и примеров. Давайте попробуем найти какой-нибудь пример и запустить его. Я хочу найти какой-нибудь пример, который демонстрирует, как работать с библиотекой C-API. Это графическая библиотека, которую предоставляет LispWorks. И библиотека эта примечательна тем, что она работает примерно одинаково в MacOS, Windows и Linux. Попробуем найти какой-нибудь C-API пример. Например, игру от Поиск по примерам показывает вот такое окно, в котором есть список файлов с примерами. Можно открыть файл от Тут очень много определений. Я не буду их все делать. Не буду делать eval на каждый из этих топ-level форм. Я выполню команду meta-x и дальше введу команду eval. Нажму таб выводится список под команд evaluate buffer Эта команда сделала eval на все содержимое буфера Если мы посмотрим, то здесь есть функция, которая называется playOtel Она должна запустить нам э, демку Перейду в REPL И в репле напишем cuser cuser play Otello. запускаем игру и вот появился окно с игрой где можно поиграть в игру отелло эта игра сделана с помощью си API. кстати таким образом можно не только приложение писать но и делать расширение к самому LispWorks. Например, у меня для LispWorks есть расширение, которое добавляет в трей верхнюю часть окна на macOS такие менюшечки. Возможно, вам на видео плохо видно, но в эти меню прикольно добавлять разные утилитки. Итак, на мой взгляд, LispWorks довольно мощный редактор, хотя мне больше нравится использовать его совместно с EMAX потому что в EMAX более удобный редактор то есть можно комбинировать все дополнительные инструменты, которые предоставляет LispWorks, а редактор при этом использовать из EMAX подключившись к Lisporx с помощью SLI или SLIME Напоследок давайте покажу, как выглядит цветовая схема, которую я сделал для Lispworks. Я открою в Personal Edition файл User и для сравнения вытащу сюда окно с этим же файлом, но из моего Hobby Edition редактора. Как видите, тут более приятная Цветовая схема в стиле Solarized. Ну а теперь давайте перейдем к еще одному EDE от коммерческой компании к Allegro CL. Вот так выглядит современный Allegro CL. В последней версии они добавили веб-интерфейс. Точнее говоря, все EDE запускается внутри окна веб-браузера. Таким образом, Компания France пыталась обойти тот факт, что у них IDE было заточено под использование X-Window и работало хорошо только на Linux. В итоге они сделали возможность запускать IDE на разных платформах, в том числе и под Mac. Но под Mac программа работает крайне плохо, по крайней мере на чипсете M1. У меня она отжирает весь процессор глючит и тормозит. Поэтому я запустил ее сейчас на виртуальной машине в облаке, а порт прокинул на свой лаптоп, чтобы интерфейс можно было открывать в браузере. Перед нами стандартная ide от Allegro. По умолчанию она открывает листинер. Кстати, заметьте, что тут Ripple тоже называется листинером, как бы слушателям ваших команд. Команды можно вводить так же, как в Лиспворксе. Давайте попробуем, сработает ли тут автокомплит. Допустим, CL-user, двоеточие. Что-то странное дергается, но ничего не автокомплитит. Я вспомнил, что для автокомплита тут нужно нажимать клавиатурное сочетание ctrl я его нажал сейчас, но закомплитилось мне что-то крайне странное. Хорошо, попробуем открыть наш тестовый проект в редакторе. Интерфейс выглядит крайне ненативно. Открылся редактор, никакой подсветки синтаксиса тут нет, подозревая, что структурное редактирование кода тоже не работает. Даже... Парные скобки подсвечиваются как-то странно. Смотрите, появляется подсвеченная скобка просто дубликатом. Так, не похоже, чтобы тут клавиатурное сочетание Ctrl-C, Ctrl-C работало. Shift-Command-X, как в LispWorks, тоже не работает. Показывает странное сообщение с предложением сохранить настройки. Как же тут сделать eval? Вот, кажется, нашел то, что надо. В меню файл есть пункты Compile и Load. Еще Compile and Load. Давайте попробуем просто load вызвать. Тут он открывает такое диалоговое окно. И жалуется на то, что пэкэш. не найден. Видимо, как и Lispworks, нужно вручную загрузить сюда asdf хорошо нажмем пока отмену сделаем здесь в репле require asdf что-то загрузилось думаю можно попробовать снова скомпилировать файл да файл playground user скомпилировался и загрузился попробуем создать граф и посмотрим можно ли его как-то поинспектить. Перейду в пакет Playground. Ох уж это и Нет, репл неудобный. Мне не нравится, как он работает. Ладно. Make, игра, автокомп... Autocom... Что ж такое? Пробую сделать автокомплит. Ctrl. Точка. Да, мой граф дополнился. Кстати, внизу окна он показывает даже аргументы текущей функции в репли. Это хорошо. Это мне нравится. Аргументы куда-то исчезли, пока я набирал. Не понимаю, я же еще не вызвал функцию. Ну ладно. бар. Ну как-нибудь так. Все, создаем наш граф. Граф создался. Как теперь вызвать на него инспектор? Кстати, кажется, вот шоткаты для того, чтобы инкрементально обновлять образ лиспа. Надо будет попробовать Ctrl D и Ctrl E. Но сейчас меня интересует инспектор. Наверное, в инструментах. Инспектор. Торнет объект. Ctrl Shift I ctrl shift I. -E. Отлично. Открылся инспектор. Показывает нам тип объекта, его класс и слоты. Например, слот Children. Отображение, конечно, всего этого дела ужасное. Попробую кликнуть на слот Children. Да, удалось перейти. Он показывает два элемента списка. Возможно, тут можно даже редактировать их значение. Мне страшновато что-то. Can create list.pcs. А, Allegro сель позволит отредактировать только в том случае, если элемент списка печатается так, что его можно превратить снова в ноду. Но здесь используется синтаксис un unreadable. Сделаю пока отмену, уберем инспектор и давайте посмотрим, как выглядит дебагер, отладчик с рестартами. Для этого я немного поменяю функцию, как мы делали это раньше. А этот кусок я закомментирую. Но опять, структурного редактирования нет, поэтому приходится вручную соблюдать баланс скобок. Это не очень удобно. Сохраняем файл. Попробую теперь использовать вот этот вот шоткат Ctrl-D для того, чтобы обновить определение функции. Ctrl-D. Действительно, внизу Allegro написал Compiler Make Graph. Значит, наверное, он применил новую версию описания функции, и мы можем попробовать вызвать ее в REPL снова. Как же тут работает поиск по истории? Не понимаю. Тут он пишет какой-то хистрелист. Да, наверное, можно выбрать вот так. Нажать еще раз. И на этот раз Allegro показывает такое вот окно отладчика и он предлагает на выбор несколько рестартов, в том числе открытие интерактивного отладчика. Или можно поредактировать функцию и вызвать ее еще раз, или вернуться обратно в apple Давайте вызовем интерактивный отладчик, даже нажму кнопку «Дебаг». Я нажимаю кнопку «Дебаг», появляется окно отладчика, как-то оно странно комбинировано с листнером. Листнер, level 1. И тут бэктрейс, который можно раскрывать, как и в Лиспуарксе, и в Емаксе. У каждого фрейма есть набор локальных переменных. Инспектор по клику открывается, все хорошо. Закрою пока. Очень забавные иконки. Что это за иконка с жучком? Написать бак репорт Ух ты. Allegro позволяет сгенерировать баг-репорт и прикладывает сюда прямо весь баг-трейс. Это, наверное, удобно. Тут дополнительная информация про Lisp есть. Закрою пока, не хочу сейчас баг-репорт писать. Вернемся к нашему пользователю. Я просто нажму вот этот крестик и выйду обратно в REPL. Теперь давайте посмотрим, как работает навигация по коду. К примеру, опять я хочу попасть на описание макроса While Collecting. Как это сделать? Command не работает. Попробую вызвать контекстное меню. Что-то оно не вызывается ни с какими клавиатурными сочетаниями. Ctrl, правый клик. О, правый клик мыши. В Mac это не очень нативно выглядит, но правый клик мыши показывает контекстное меню. Можно, например, попробовать вызвать Quick Symbol Info. И тогда прямо в листенере Allegro печатает документацию по этому символу. Ну, хоть так. Попробуем еще посмотреть, что здесь есть в контекстном меню. Можно сделать инспект. Что будет, если я сделаю инспект на функцию? Открывается сам символ. И тут разная информация про него полезная в каком пакете, внешне он или нет, какие функции или значения привязаны к этому символу. В принципе, полезное окошечко. Это прикольно. Но как же перейти на описание этой функции? Ага, вот нашел шоткат. Option. Option. Option на этом символе открывает такое диалоговое окно для поиска описания функции. Если я нажимаю Find, то открывается список. Я так и полагаю, что если к символу привязаны классы, функция, то тут будет два айтема, но в данном случае у меня только функция. И можно попробовать открыть. Но так же, как и LispWorks, Allegro не знает, где определен символ While Collecting. Наверное, это из-за того, что у него ASDF встроенный. Попробуем загрузить библиотеку Александрия и поинспектить какой-нибудь символ из нее. Чтобы загрузить Александрию, нам точно так же, как и с LispWorks, опять же, нужно загрузить сюда QuickLisp. Автокомплит по имени файлов не работает. И вообще репл куда-то у меня весь разломался. Что это? У меня сломался репл Выглядит ужасно Делаем снова лот Похоже на этой виртуалке у меня такого файла нет Ну ладно, загружу Quick QuickLisp из розвела Нажмем здесь cancel Сейчас подвину немножко окно чтобы виднее было, что происходит. Сделаем снова лот. Нет, из розовел QuickLisp что-то не загружается, потому что там какой-то патченный. Я скачал QuickLisp прямо в Home. Давайте попробуем загрузить его оттуда. Так. Теперь нам нужно запустить установку. Ну да. такое? Нужно... А. короче allegro.cl это IDE не для слабонервных ну почему ты вставил мне сейчас этот текст я не просил это делать уйди отмена пожалуйста придется набивать вручную quick lisp quick start install да, это более надежно. Все, теперь попробуем загрузить Александрию. Загрузилась. И какой-нибудь символ введу. Автокомплит выдает несколько вариантов. Допустим, осок value выберем. Что прикольно, кстати, в автокомплите в этом, то, что каждый вариант снабжен своим шоткатом. Например, я могу попробовать нажать шоткат D и сразу выберется тот вариант, который мне надо. Теперь нажмем Option. Точка, появится снова окно для поиска определений. О, интересно! Здесь Allegro показывает, что есть такая функция, и есть еще для нее расширение сет. Я выберу функцию, и Allegro, в отличие от ListForks, а, даже открыл ее правильно, прямо в том месте, где определена определено AssocValue. Это здорово. Ладно, теперь посмотрим, как работают раскрытия макросов. Я вернусь к нашему файлу, User, и попробую здесь раскрыть макрос while collecting. Поставлю на него курсор. Где-то я видел функцию, которая раскрывает. Macro expand ANS. CTRL квадратная скобка. Нажмем ее. CTRL квадратная скобка. Я вижу, что в листенере что-то произошло. Что здесь произошло? Непонятно, ничего не появилось вроде. Попробуем еще раз. Ctrl, квадратная скобка. Почему-то в листнере появляется надпись Make Instance. Причем здесь вообще Make Instance. Я же хочу макрос раскрыть. Еще раз. Edit, macro, expand, ans, меню. Снова в листнере написано MakeInstance. А как же раскрытие макроса? А, похоже, он раскрывает макрос MakeInstance, а не тот макрос, в начале формы которого стоит курсор. Попробуем курсор перевести внутрь вот этой формы while collecting и теперь нажать Ctrl квадратная скобка. Теперь он пишет название символа. Но это не интересно я же не этого хочу где у меня тут конец формы попробую выделить ее всю вот так да что ж такое с этим веб-редактором выделю форму нажму Ctrl скобку и вот наконец-то теперь я получил раскрытие макроса нет раскрытие макроса более Сель работает неудовлетворительно, на мой взгляд. Он раскрывается, но пользоваться этим неудобно. Одна прикольная фишка, которая мне понравилась, когда я прежде смотрел Allegro CL, это то, что у них есть встроенный туториал по IDE. Называется это Interactive IDE Intro. Если его выбрать, то появляется такое желтое окно, которое рассказывает о разных фичах IDE можно прокликать его next периодически появляются какие-то окошки про которые идет рассказ я думаю что для новичков будет интересно полистать это интро и разобраться с тем что есть в IDE какие тут есть возможности пока что закрою интро она вернула нам листнер, как было а еще тут должен быть встроенный редактор для ГУИ. Вот я вижу в меню Help по нему какой-то туториал. Давайте попробуем открыть. Туториал. Есть примеры графические. Попробуем запустить пример. Например, что-то с полигонами связанное. Вот, запустился пример, и тут можно изменять форму полигона. Запуск примеров, кстати, сделан гораздо удобнее, чем в Lispworks. Просто жмешь кнопочку Run, и запускаются пример. Мне кажется, это классно, это правильно. А если нажать кнопку Edit, то, наверное, откроется в редакторе. Да, так и есть. Вот это классно сделано. Здесь Алегра мне нравится. Хочу посмотреть туториал по интерфейс-билдеру. Не похоже, чтобы что-то происходило. Возможно, IDE просто тупит. Я уверен, что в этом IDE есть и другие прикольные штуки, но надо в них покопаться. Кроме того, почти наверняка, как и с Lispworks, можно подключаться к Allegra из Emacs, и тогда у вас будет нормальный редактор кода. А всякие фичи типа Trace, профайлинга можно использовать уже в самом IDE. Ну а на этом я предлагаю перейти к более модным и современным редакторам, и для начала мы посмотрим на то, как работать с Common Lisp из Visual Studio Code. Передо мной Visual Studio Code с установленным плагином Alive. Я его немножечко перенастроил, чтобы Alive запускал SBCL через Roswell. Но вы можете использовать SBCL и установлены иным способом. Документация по Alive довольно скудная и местами устаревшие. К примеру, есть туториал, который показывает, как настраивать плагин, но при этом там используется для соединения с Lisp сервер Swank, тогда как последняя версия Alive использует уже самописный language сервер, который называется Alive LSP. Давайте поближе взглянем, что нам дает этот плагин. Внутри Visual Studio кода появляется такой таб репл, где мы видим приглашение Common CommonList ввести какую-то форму. Например, формат Hello World. Введем ее. Тут нам репл напечатал Hello World. Возвращаемое значение, при этом не очень понятно, где, собственно, STD-out, а где возвращаемое значение. Символ звездочка помогает сослаться на результат выполнения предыдущей команды. Это довольно обычно. Также в левой части экрана видно дополнительную информацию про Lisp образ Например, тут есть таб ⁇ Пакеты ⁇ который показывает, какие пакеты загружены в Lisp образе Например, вот есть Александрия, можно посмотреть символы внутри этого пакета. Двойной клик ни к чему не приводит, правда. Кроме пакетов можно также смотреть на ASDF системы. Нажатие «плюса» приводит к тому, что система загружается. Интересно, ведь она же и так по идее должна быть загружена, раз он их показывает в списке. А еще тут видна информация про Текущие запущенные потоки Давайте попробуем Стартануть какой-нибудь новый поток Который Ничего не делает И посмотрим, как его имя появится В этом списке Сделаем поток Опс Так, репл Не позволяет вводить Многострочные команды Похоже, что так Выпрыгнул отладчик который показывает backtrace, довольно длинный backtrace, и рестарты, которые кликабельные. Пока нажму аборт, попробую еще раз ввести. Может быть shift-ом? Нет. Как же тут вводить многострочные формы? Не получается ввести многострочную форму, это очень-очень плохо. Репл какой-то получается не очень юзабельный. Пусть мы повторим это сто раз, сделаем слип в одну секунду. Подсветки скобок в репли нету, поэтому приходится считать их самому. И зададим имя потоку, тест, Тестовый поток. Вот поток запустился. И мы видим, что он появился в списке потоков. Это прикольно. Что еще тут можно сделать? Никакого контекстного меню не возникает почему-то. Не знаю, жаль. Хорошо, попробуем загрузить наш тестовый файл. И поиграться с ним. Выбираем файл UserLisp. Вот он загрузился. Подсветка синтаксиса работает прекрасно. Проверим, как работает автокомплит. Для того, чтобы сработал автокомплит, нужно начать вводить текст. И тогда он подсказывает. Enter вставляет весь символ. По наведению показывается документация по функции или макросу. Отлично, сделаем. Ивал на все топ-левел формы. Для этого в VS Code используется шоткат Alt-Shift-Enter. Я нажал Alt-Shift-Enter, и в репле появилось сообщение о том, что создан пакет Playground. Дальше нам нужно выполнить то же самое для всех топ-левел-форм. Естественно, тут наверняка есть способ загрузки всего файла целиком но в реальной жизни вы, скорее всего, будете загружать в систему итак, я сделал вал на все топ-левел формы, у нас есть функция Make Graph я перейду в пакет Playground интересно у меня не получилось в репле сменить пакет на playground, потому что вот эта форма in package не сработала. А как же тут тогда сменить пакет в репле? Возможно для этого есть какой-то шоткат, надо тоже его искать. Не буду сейчас тратить на это время, замечу лишь, что в таком виде репл кажется мне еще более неудобным. Создадим граф root foo bar. Ага. Осталась ошибка с прошлого раза, когда мы внесли ее, тестируя. Отладчик внутри Allegro CL. Что же мы видим? Мы видим, что тут есть опять один рестарт, который предлагает выйти из отладки. Также мы видим backtrace. Backtrace содержит только имена функций и путь к ним. При этом нет никакой возможности перейти на этот файл. Я всего лишь забыл кавычку. Теперь нода создана. Как нам посмотреть в инспекторе этот объект? Чтобы вызвать инспектор, попробуем вызвать такую команду. Alive inspect symbol В репле появилось сообщение Не могу прочитать свойства undefined name Попробую еще раз Снова что-то непонятное Но других инспектов тут нет я могу поинспектить символ или макрос. Попробуем присвоить ноду переменной. Звездочка все еще указывает на ноду. Сделаем переменную. И теперь root – это наша нода. Если я снова вызову инспектор он снова выдает что-то непонятное. Если я введу root и вызову инспектор, тоже не хочет работать. Если я в, вида в редакторе введу root, вот таким образом, и попробую его поинспектить. Что-то не хочет у меня инспектор работать вообще никак. А если в боковой панели ввести наше имя символа. Вот. Теперь инспектор открылся. Что ж, это довольно неочевидным способом работает. При этом, смотрите, инспектор тут довольно простенький пока. Он показывает только слоты, их значения, но это все не кликабельно. Нельзя перейти на какое-то значение и посмотреть его в глубину. Скрою пока это окно. Давайте посмотрим, как тут работает навигация по коду. Например, смогу ли я зайти и посмотреть определение макроса While Collecting. Если взять и кликнуть правой кнопкой мыши, то появляется контекстное меню, и тут есть пункт go to definition. При вызове команды go to definition, Visual Studio Code прекрасно открыл мне именно макрос while collecting, и это здорово. Вернемся обратно и попробуем сделать макро-экспанд на этот макрос. Я поставлю курсор с самого начала. Шотката не знаю, поэтому вызову команду по имени Macro expand 1 Не вижу, чтобы что-то произошло, а если поставить курсор внутрь и вызвать Macro expand 1 то Visual Studio Code взял и вставил мне вместо моего прекрасного кода кусок макроса, прямо как текст. Придется мне нажать andu, чтобы убрать это безобразие. Не уверен, что это будет удобно, если макросы будут раскрываться прямо по месту. Давайте попробуем внести в код ошибку, как мы это делали раньше, и посмотрим еще раз на stack trace. При комментировании у меня скобка перескочила в нужное место, или по крайней мере так посчитал плагин ParInfer, который я установил в качестве эксперимента. Дело в том, что из коробки Visual Studio Code не предоставляет никаких возможностей по структурному редактированию кода. Но есть несколько плагинов. Я ссылки на них дам в описании. И вот ParInfer это такой интересный плагин, который автоматически пытается угадать, в каком месте кода должны быть скобки. Например, сейчас я добавил child в каком-то странном месте, и parinfer нарисовал мне скобку сразу за ним. Попробую удалить вот так и подвигать символ. Теперь у меня символ стал на то место, где, по идее, должен быть. Он стал аргументом функции apply. По идее, если я закомментирую сейчас, Ensure List Child, то ParInfer подвинет нужное количество скобок, и они встанут вот сюда за символ Child. Комментируем, и все скобки, точнее нужное их количество, автоматически переместилось на правильное место. Не всегда это волшебство работает, а возможно просто нужна некоторая привычка к этому, и как-то тут непонятно работает выравнивание, потому что я нажимаю Tab, а символ перемещается ровно на этот Tab. Хотя на самом деле в большинстве редакторов Lisp кода используются одинаковые правила для форматирования. Ну хорошо, ошибка в коде есть. Жмем снова Shift-Option-Enter. Функция MyGraph скомпилировалась. Попробуем вызвать ее снова. Я перешел в REPL, Пытаюсь создать граф, выскакивает наш бэктрейс. В бэктрейсе видны, как я уже говорил, имена функций, но нету ни намека на локальные переменные. В таком виде бэктрейс мало полезен, потому что мы не можем посмотреть состояние переменных. Все, что тут можно сделать, это только выбрать какой-нибудь рестарт. По сравнению с EMAX и слаймом или слай довольно бедненько. Хорошо, вернем наш код на место. Почему-то вот в этот момент парынфер не сработал. Он должен был. Вот я ожидал, что он уберет эти скобки, а вот эти красненькие вместо них. Но этого не произошло. Попробую удалить их вручную. Интересно. Количество скобок правильно. В части структурного редактирования мне больше нравится подход плагина Lispy из Emacs. Ну да ладно. Теперь что касается удаленной отладки. Visual Studio Code с плагином Alive Позволяет подключаться к внешним серверам с одним лишь ограничением. Elive пока поддерживает только SBCL. Для того, чтобы подключиться, нужно в настройках прописать хост и порт, а внутри процесса должен быть запущен Alive сервер на определенном порту. После этого нужно перестартовать Visual Studio Code, и он подключится. Неудобство заключается в том, что невозможно из редактора подключаться к нескольким LISP-процессам, а также в том, что каждый раз для переподключения приходится перестартовать весь редактор. Хочу еще рассказать про одну фишку вес кода, которую я пока не видел в других IDE для Common Lisp. Вес код с плагином и Life умеет валидировать описание пакета. Вот эту форму dev package. Например, если мы напишем здесь import from, укажем пакет Александрия и какой-нибудь несуществующий символ. После того, как мы такое написали, мы видим, что... VS Code подсвечивает волнистой красной линией эту форму и при наведении показывает сообщение об ошибке, что символ минор в пакете Александрия не найден. Если исправить это на какой-нибудь валидный символ, например, на AssocValue, то форма становится корректной, и VS Code на нее не жалуется. Итого, что мы имеем. Плагин для VS кода вполне себе позволяет использовать этот редактор в качестве IDE для Common Lisp, однако ж в нем пока много недоработок. Инспектором пользоваться проблематично. Backtrace практически не юзабелен, однако есть и прикольные фишки, которые показывают, что потенциал у этого плагина есть. И если найдутся люди, готовые его отполировать, то вполне может получиться конфетка. А сейчас давайте перейдем к следующей IDE, которую я сегодня хочу показать. Это IntelliJ IDEA с плагином SLT. Последняя IDE, которую я хочу показать, это IntelliJ IDEA с установленным плагином SLT. Этот плагин появился совсем недавно, буквально пару месяцев назад, и он уже довольно многое позволяет, хотя, конечно, до уровня Emacs -а пока и не дотягивает. Здесь у меня IntelliJ IDEA Community Edition мартовской версии. Я уже настроил в ней плагин SLT так, чтобы он использовал SBCL. Забегая немного вперед, скажу, что этот плагин поддерживает Сейчас несколько реализаций Common Lisp. SBCL, ABCL и так далее. Здесь у меня настроено, так сказать, два SDK. Плагин оперируют понятием SDK, чтобы группировать настройки. Например, здесь у меня определено два SDK. Оба они нужны для того, чтобы работать с SBCL. Но в первом случае SBCL запускается через Roswell. А во втором случае он запускается прямо из папки Homebrew. Я сейчас на маке, если что. Хорошо, вернемся и посмотрим, какими фичами обладает этот плагин. Как видите, подсветка синтаксиса не работает, но это потому, что я еще не запустил Lisp. Внизу у меня есть такое окно, которое позволяет работать с Common Lisp. Тут есть несколько вкладок Lisp Process, Lisp Instance и Lisp Debuggers. В Lisp Instance и Debuggers пока пусто, а вот Lisp Process вкладка самая, пожалуй, полезная. Нажав на зелененькую стрелочку, я могу запустить Common Lisp. Я ее нажимаю. Видно, что в табе Standard Output у меня стартанул SBCL и плагин SLT автоматически запускает здесь Swank. Это тот же самый backend, который использует и максовый слайм. Итак, стандарт output у нас вывелось, что запустился SBCL. В error output попадают какие-то варнинги. Тут есть еще табик Slime Lock, но он скорее полезен для отладки самого плагина. И чтобы запустить репл, нужно нажать еще вот этот плюсик. Он создает отдельный таб, который называется репл. И здесь мы можем работать с Common Lisp. Можно создать несколько реплов. И они могут отличаться текущим пакетом. Например, здесь я выбрал пакет QLDIST, а в этом репле у меня пакет Common Lisp User. И, кстати, заметьте, После того, как запустился SBCL, в редакторе появилась подсветка синтаксиса. При наведении курсора на какой-нибудь символ, SLT подсказывает, что это за символ. Показывает его docstring, а для макросов он еще и показывает, во что раскрывается макрос. Правда, происходит это не с первого раза. Например, если я наведу на девкласс, то здесь он пишет, что создает раскрытие макроса и нужно навести курсор еще раз, чтобы увидеть, что получилось. То есть по второму наведению мы видим, как макрос раскрывается. Мне кажется, это довольно странное решение, потому что если в коде макроса есть ошибка, то так просто наведение на символ может привести к тому, что выпрыгнет дебагер. Например, если я уберу отсюда нот, наверняка это приведет к ошибке. Вот, видите? Выскочил Lisp Debugger, мы оказались на вкладке Lisp Debuggers. И тут надо разбираться, почему не раскрылся наш макрос. Вот тут сообщение об ошибке читается не очень удобно. Оно в одну строку. Есть информация о том, какой condition произошел и stack trace, по которому можно переключаться. Справа SLT показывает локальные символы. А также тут есть отдельный REPL, который позволяет выполнять код внутри фрейма и инспектор объектов. Произошла еще какая-то ошибка. Ладно, я нажму abort, выйду из дебаггера, и мы попробуем поработать с кодом, с тестовым кодом, который использовали для оценки других идее. Что касается вызова eval на топ-левел формы, то SLT сделан несколько странно. У него есть шоткат и команда, которая позволяет сделать eval на текущую форму. Например, если курсор стоит здесь, и я нажму Option-Command-F, то SLT выделяет текущую форму и делает ее eval. Теперь у меня появился пакет Playground. Кстати, чтобы переключиться на него, недостаточно здесь сделать in package. Это не приведет ни к какому результату. Пакет нужно выбирать вот из этого выпадающего меню. Но чтобы новый пакет в нем появился, необходимо порефрешить список пакетов. Вот теперь здесь появился Playground, и я могу на него переключиться. Дальше. Сделаем также Eval на класс Node. Если у меня курсор будет стоять на какой-то внутренней форме, то шоткат приведет к тому, что SLT попытается сделать Eval только на эту форму. И, скорее всего, это приведет к ошибке. Полагаю, автор сделал это для того, чтобы можно было как-то именно внутренние формы эвалить. Но в моей практике такое необходимо крайне редко. Я бы предпочел, чтобы шуткат делал eval именно на топ-левел форму. Но если не заморачиваться, то есть, в принципе, тут шуткат, который делает eval на все формы текущего файла. Это Option Command-T. Кстати, эти шуткаты описаны на вики в туториале по SLT. Он довольно короткий, но зато там есть картинки. Итак, мы сделали ивал на весь код, который есть в файле. Давайте попробуем поработать с репол и создать там граф. Идем в репол, пишем make graph. Кстати, смотрите, работает автокомплит. Автокомплит подсказывает нам имена функции, которые можно вызвать. Большинство из них стандартные, а вот это наше. Пишем тут root foo-bar. По первому Enter'у Apple ничего не делает. Нужно ввести именно пустую строку. И вот теперь он показал нам, что создал узел графа. Но, к сожалению, этот узел не кликабельный и никаким образом нельзя на него вызвать инспектор. По крайней мере, я такого способа не нашел. Как посмотреть, что внутри... Непонятно. И звездочка ссылается не на предыдущий результат, а просто превращается в НИЛ, что тоже очень странно. Итак, мы посмотрели на то, как работает автокомплит и Valtop Level Form. Структурного редактирования здесь нету. Возможно, для идея есть какой-то плагин, который позволяет структурно редактировать код. Подозревая, что может быть, что-то такое уже написали, скажем, для того же Clojure. Если вы знаете такой плагин, киньте, пожалуйста, ссылочку в комментах. Очень интересно будет попробовать. Теперь давайте посмотрим, работает ли тут переход на определение символа. К примеру, что будет, если я сделаю типичный для джедврейновских IDE команд клик Я нажимаю команд навожу курсор и символ синеет. И клик приводит к тому, что перебрасывает меня куда-то, где определен print object, сам дженерик print object определен. Но список методов этого дженерика IDE не дает посмотреть. Что же, это грустно. В EMAX, например, можно посмотреть список методов. Более того, можно даже некоторые методы, которые уже не нужны, удалить. Вернусь назад. Если я попробую перейти на свой собственный класс, то да, и IDE меня на него перебрасывает. Что ж, будем считать, что базовая функциональность по переходу на определение символов работает. Хотя вот на дулист почему-то не перебрасывает. Возможно, потому что это макрос. И на while-collecting тоже не перебрасывает. Открывает только функции и классы. Это явно какая-то недоработка со стороны SLT. Я уже показал, что автокомплит вполне себе работает. Когда мы вводим название функции, он completed. Но при этом не показывает сигнатуру функции и непонятно, какие дальше аргументы можно вводить. Для этого в IDEA есть шоткат. Можно нажать Command P, и над функцией появится ее сигнатура. Интересно, работает ли это в репли? Давайте попробуем. Нет, в репли это не работает. Жаль. Теперь давайте еще раз взглянем на отладчик, а также на инспектор. Для этого я введу ошибку в код. Так, чтобы было понятно, надо, наверное, закомментировать ту часть, которая... почему-то редактор перестал мне подсвечивать скобки. Что-то с ним приключилось. Просто скопирую это количество скобок и сделаю дефон. Попробуем снова вызвать mygraph. Кстати, как работает Поиск по истории в репли тоже непонятно, но если нажимать стрелочку вверх, то он мотает и показывает предыдущие команды. Я попытался создать граф. Снова выскочил отладчик. Сделаю повыше, чтобы вам было видно, что у нас здесь есть. Есть фреймы, про которые я уже говорил. Если кликать на фрейм, то редактор открывает код в этом месте. Также есть retry, список retry слева, и в правой части информация про выбранный фрейм. В такой цветовой схеме у меня не очень видно, какой фрейм выбран. Допустим, я выберу фрейм и тут видны локальные переменные children, rootName и их значения, которые выводятся просто путем форматирования этого объекта в строку. Видите, здесь даже двойные кавычки эскепятся. Если кликнуть на имя переменной, то открывается инспектор. И в инспекторе уже какое-то более формальное представление этого объекта. В данном случае у меня список из двух элементов. Можно кликать на элементы и уходить вглубь, а потом вернуться. В инспекторе тоже можно много чего улучшить. Например, дать возможность изменять слоты объектов. Но для начала и это неплохо. Попробуем вызвать что-нибудь в репле, привязанном к фрейму. По идее, в нем должны быть доступны эти локальные переменные. Пакет здесь правильный, он соответствует тому пакету, в котором была определена функция. Попробуем получить доступ к переменной children. Отлично, она работает. Вот этой фишки, кстати, мне не хватает в слай и в слайме. Там есть возможность выполнить код для определенного фрейма, но почему-то при этом и слай, и слайм считают, что текущий пакет – это CL-юзер, и приходится явно указывать везде название пакета. Попробую посмотреть, сменится ли пакет для фрейм REPL, если я открою, какую-нибудь функцию, которая определена в другом пакете. Вот я открыл SLT EVAL, какая-то внутренняя функция самого плагина. И да, Frame Ripple уже содержит и да, Frame Ripple уже привязан к пакету SWANG. Круто! Нажму пока ABORT. Исправлю обратную ошибку. Кстати, выравнивание лист-кода плагин SLT делает как-то по-своему. Тут есть настройки, которые говорят, насколько символов нужно выровнять в том или ином случае строку. Мне кажется, это неправильно, и нужно в нем как-то использовать знания о формах и правилах лист-выравнивания, получая их из сванка. Что тут есть еще дополнительно? На вкладке Lisp Instance Information есть список тредов. Не знаю, насколько он может быть полезен. Скорее, сейчас это просто дополнительная информация, и ничего сделать с этим списком нельзя, кроме как посмотреть на то, что за треды у вас бегут. Итого, подытожим. IntelliJ IDEA с плагином SLT – Вполне себе может быть использовано в качестве IDE. В ней, конечно, пока еще много шероховатостей, но я надеюсь, автор плагина их допилит. И очень хотелось бы, чтобы здесь было доступно какое-то структурное редактирование кода. Иначе зачем нам столько круглых скобок, если нельзя получать от них все преимущества. Итак, в этом видео мы посмотрели на 8 различных IDE для CommonLisp. Для профессиональной разработки я бы все же рекомендовал приучить себя к IMAX, потому как решение для IMAX наиболее отполировано. Но для новичков, чтобы попробовать, что такое CommonLisp, что такое image-based разработка, вполне подойдет любая из этих IDE. Если вы привыкли к Vim, используйте его. Если хотите что-то простое, что можно скачать и запустить и получить работающий LISP REPL, попробуйте LEM или LISP WORKS. Если есть желание немножечко заморочиться и самостоятельно установить SBCL, а затем настроить плагины для VS кода или IntelliJ IDEA, используйте эти решения. Ну а на этом у меня все. Как водится, подписывайтесь на канал. Подписывайте на канал своих друзей не Нелисперов, жмите лайкусики и оставляйте комментарии со своими впечатлениями об этом видосике. Делитесь тем, какое ИДЕ больше вам понравилось, может быть, какими-то лайфхаками по настройке различных ИДЕ, которые были в этом обзоре. Ну и вообще, пишите про темы, которые вам интересны, может быть, я сделаю на них следующие выпуски. А с вами был Александр Артеменко и канал IT Муравейник. Всем ли спа в ваши сердца. Пока!